Привет, Ух. Привет, классная тачка. Хочешь такую? Да. Отгадай три загадки, и она твоя. Ок. Первая загадка. Плывет по воде, но не корабль. Что это? Э, это рыба? Правильно. Теперь вторая загадка. Сложнее. Ок. Жидкая, а не вода. Белая, а не снег. Белая, но не снег. Думаю, молоко. Правильно? Теперь финал. Третья загадка. Летит а не птица, воет а не зверь. Что это? Ветер? Поздравляю, ты выиграл тачку. Ура!